Я хочу сегодня поговорить о самой известной молитве в Библии. Это молитва Отче наш. Я хочу прочитать, во-первых, из Евангелия от Матфея шестая глава. Мипасук шева отпасук отпасук. Э... Давайте мы прочитаем с 7 по тринадцатый стих. Ка -а тем тем неу, ми легавев милим бгуим. החושבים שברוב דורכם שמעו, שימו. עלטי דומים להם כי ידה הויחם את צרחם בתר תבקשו ממנו, ממו. לכן כל מכמ מתפל... תית פלו.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 Его спрашивают такой простой вопрос, как обращаться к Богу, как молиться. И первая идея, которую он нам дает, это не э, будьте многословны, не нужно использовать чрезчур много слов. Я, я видел очень много людей, которые, когда берут возможность молиться, у них просто это какое-то бесконечное время. Десять минут занимает одноминутная молитва. Если вы молитесь один на один с Богом, молитесь как угодно и сколько угодно, это а то, что, что вы что чувствуете. Что Но когда вы э, с другими людьми, нужно это делать более кратко более направленно включать мозги и изливать то, что есть у вас в сердце. Но это такое общее направление. Я хочу говорить именно о значении молитвы «Отче наш». Я хочу прочитать эту молитву, во-первых. אבינו שבשמיים התקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקינו תן לנו היום, ואוסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו, לאחותים לנו. ואל תביענו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מרע, כי אם תסליחו לבני אדם, אלחתאechem גם אביכם שבחממה יرسلח לכם. Отче наш, Сущий на небесах, да имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и неведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царствие, и Сила, и слава веки. Ибо если будете прощать людям согрешений, кто простит вам, и отец ваш небесный. As kodem kol, ifneish ani olach. Пасок, до того, как я начну разбирать каждый стих, שבטанах, Адонай, мы должны понять, что в Божьем Слове мы должны понять, что очень много раз та же идея возвращается в нескольких местах. Иногда одна и та же идея, и как бы ее обвертка в разных словах лифоамима нахну шумим милальальор иногда мы слышим слово свет у аль-хаим или им жизнь альсимха или радость походую терзе то товар и более или менее это то же самое я помню как спорили два верующих и они. Аз, э, это не могли согласиться по поводу фразы. Один спорил про царство небесное, а другой спорил про царство Божье. И они две разных теории приводили. Кило, как будто это не то же самое. Танах мечтаешь, ба, колми, колмины ахразот. ודברים שהם דומים וזה דווקא מוכיח שאותה רוח עומדת מאחורי Танах использует различные провозглашения, различные фразы, но это только подтверждает нам, что тот же Дух является вдохновителем того же. Потому что все эти выражения, в смысле, означают то же самое. И такие вещи мы можем видеть и мы увидим в молитве «Отче наш» ешь yes, uh... بكل قبوة, بكل И есть от, uh, разные, uh, разные отношения в каждой группе верующих к этой молитве. Есть, есть группы верующих, которые этой молитвой молятся каждый день. Или каждая праздник. זה, להגיד, Я могу сказать, что это личное решение. Я не вижу здесь никакого я, э, ясного направления, а нужно ли молиться каждый день или э, раз в какой-то период времени. Но без сомнения, эта молитва ⁇ это и движение нашего сердца. И практически каждое слово здесь ⁇ это как будто подтекст для чего-то большего. Заголовок. Заголовок. Например, когда ты начинаешь что-то разбирать, и говоря, хлеб наш насущный, ты понимаешь, что это не просто хлеб. Естественно, иногда даже э, просто хлеба хватает для того, чтобы выжить и жить. ושונה, פה, ב, ב, ב но мы привыкли к более разнообразной пищи, особенно здесь в Израиле. Но я помню, что когда я болел в Рамбом, был болен короной, uh, просто не мог в себя ничего засунуть. И то, что мне давало силы, максимум, что я мог съесть, это хлеб с маслом, и больше ничего не хотел. Но это мне дало достаточно силы. С одной стороны, хлеб это что-то очень хорошее. Но когда мы здесь говорим, здесь написано, дай нам хлеб наш насущный, здесь говорится про нечто большее. Я хочу просто сказать вам про эти заголовки. و... بو... بو... Давайте мы поймем. Иешуа учит своих учеников и мы его ученики. Và Он говорит, молитесь же так. Отец наш небесный. Иткадешимха. светится твое имя. Во первых. קודש, если мы знаем священные писания. Alors, uh, זה... רמז או ציטוט כמעט ישיר או לא ישיר אבל זה כן если мы знаем священное писание, то это практически э, намек или даже цитирование молитвы «Слушай, Израиль!» Кто помнит молитву «Слушай, Израиль!» «Слушай, Израиль, Господь Бог наш Бог един есть!» Когда мы начинаем молиться молитвой «Слушай, Израиль, Господь Бог наш Бог един есть!» Там есть много толкований, как это понимать что значит Господь Бог наш есть разные толкователи которые по-разному объясняют это в одном есть много один это один все говорят по-разному я не хочу вдаваться в такие толкования потому что значит слушай Израиль зе моще мех гадоль махри Ле это когда Великий Царь своим рабам провозглашает Я Единственный. Это толкование молитвы слушая Израиль. И если мы начинаем молиться молитвой и это то же самое. Отец наш Небесный, единственный и не другого. Мы знаем, что в Первом веке Вокруг Израиля были разные движения языческие и идолопоклоннические. Выглядел им кольмины И из-за деловых связей люди имели связи со всеми другими народами. Особенно в Галилее. Анахнуюдим, что яю арим, арим гдолим меотк мотципори моверия шаюша маегу им мы знаем что в больших городах как цепоритверия было очень много других народов гамлю нишках коля несаён безман яваннимши антиох э пифан пашут неса лимхок емумунаба и мы также не забудем, что во время правления Антиоха и Эпифана, который пытался просто стереть с лица земли веру в единого Бога, то Ишуа как раз укрепляет в своих учениках эту идею, что нет другого Бога, кроме единого. Когда я объясняю это, я очень надеюсь, что мы тоже понимаем этот вопрос. Возможно, где-то в голове мы верим в это, но как мы научились сегодня в неделю. Ты вроде бы веришь, веришь, веришь, потом настает испытание, искушение, и ты не понимаешь вообще в кого ты веришь и где ты веришь. Ещё умер продолжает и говорит, да светится имя твое. за? В выражении "да светится имя" есть много толкований. Авал ешь года смуя но также есть тайная благодарность в твоем сердце ты говоришь я благодарю тебя за то что ты тот который ты есть я хочу кое-что сказать вам ילד וצעיר, אתה מסתכל על כל מיני גיבורים ובדרך כלל גיבורים החזקים הם Brutal. Когда ты э, маленький мальчик или подрастаешь, подросток, ты смотришь и делаешь своими героями каких-то таких вот героев сильных, мачо, брутальных мужч э, мужчин. по Я думаю, что здесь каждый мужчина со мной согласится. Тот, который пинком дверь открывает. Они захерк, что ламади ты бакита. Я помню, что когда я учился, это какой класс? В шестом, в шестом классе? В восьмом классе. У нас был новый, новенький парень. И он отличался от всех остальных мальчиков. И он не был э, э, геем, как сегодня говорят валь у что я я умер. Спасибо, пожалуйста, мамаш. Но каждый раз, когда он обращался к другим людям, просто вежливо обращался, говорил спасибо, пожалуйста. И мы смотрели на него как на идиота. Но мы видели. Они Окей, от Юанис меня не поймет и их культура другая. но вдруг мы увидели их это что он преуспевает в том, где для нас двери закрыты. А для того, чтобы Птухим бишвело, как Лебишвелейну и Марасон лифтоах делят и морейки. Когда он обращался к учителю или к директору, его э, принимали и слушали лучше, чем тех, которые пинком открывают дверь. Амиру Цилагид я хочу сказать благодарение даже скрытое это делает что-то в нашем сердце которое открывает двери небес и вся цель поклонения когда мы воспеваем наши песни Богу это не для того, чтобы сделать еще одно выступление זה ביש维尔 שמוזיקה יחול על בלב ורודהיה תוחל לנצח החוצה. Это потому что музыка способна касаться наших сердцах сердец и наше благодарение может выйти наружу. Они ממשיחים אבינו שיבשמיה. Я продолжаю с молитвы учинаш. אז תבו מלחוטה. Да придет царство да будет во На земле как на небе. Они они кама Я уверен, что многие слышали uh, то учение, которое я уже несколько раз uh, uh, преподавал, текунолам исправления мира. Ja, если кто-то хочет прослушать эти уроки то они есть в youtube и у меня нет никакой цели сейчас uh, проходить по всем пунктам но uh, основная идея и мы видим ее в книге бытия такова что народ развился и человечество развивалось, и по мере развития человека э, развивался бунт внутри человека. Và, и бунт против Бога привел к многим катастрофам. Мабуль. Э, потоп. Я думаю, что мы практически, мы практически не можем это понять. Кто, сколько населения земли кто-то знает на сегодняшний день шмоны около восьми миллиардов а соверла них лифтней мабулю, я улайка full ср а до потопа было в 10 раз больше примерно. И они были намного более развитые, чем сейчас. И uh, масштаб катастрофы был ужасный. Что, что произошло в Вавилонии, не только поменялись языки, но также изменилась человеческая природа. Мы спустились, как Игорь любит говорить, ниже Плинтуса. Но потом Бог стал в человечество приносить исправление. И другими словами мы видим, как Танах говорит нам об этом. Например, Исаия 58 объяснение про Великий Пост. В Йом Кипур мы читаем эти места описания Помните, этот пост который избрал господь кто помнит мэре? эти места писания в 12 стихе там написано о Шварим, вас назовут исправ... восстановителями, развали. восстановителями развалин это идея исправления и восстановления это не про э, и, э, стену которую гипсовую стену которую ты за маской можешь исправить это о чем-то большем. Каждый раз Танах говорит об этом. Вот Иешуа здесь говорит и провозглашает, что Царство Божье и Его гармония придут на землю. И Он вкладывает эти слова в наши усты. С пониманием или без понимания, но мы провозглашаем, Господь, мы хотим, чтобы Твое совершенство пришло в наш несовершенный мир. Потому что в нашем мире есть много балаганов. Here, у нас bit of a little bit of a little bit of a little есть. of a Мы можем of на little bit of на little bit of a little bit of a little bit стакан кофе, наслаждаться видом, воздухом. Но когда кто-то проходит какие-то серьезные медицинские процедуры, или когда есть ожидание войны, или когда люди находятся в состоянии войны, то происходит балаган. И мы хотим, чтобы гармония небес спустилась на нашу землю. Но вместе с этой большой гармонией еще говорит нам что все это зависит также от каждого дня. И поэтому Он говорит молитесь так хлеб наш насущный дай нам на сей день. Я уже сказал вам что места священных писаний часто используют одну и ту же идею. Я хочу прочитать из книги притчи с 30 главы 7 по 9. -е. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь дали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в Суи. Где И там говорится про насущный хлеб. Мы можем быть супер верующими. Но вдруг нам что-то, чего-то не достает. И למצב. мы не знаем, как мы будем реагировать на такую ситуацию. Я еще раз говорю, мы не знаем, как мы будем реагировать на э, искушение. И когда Иисус говорит про э, хлеб насущный, это, это хлеб. Но это также масло. Или может быть... Э, бутерброд с мясом и с овощами Это также говорится про возможность и платить страховки Машканта о схирут о оцоочелрехев или суду или траты на машину Возможно, достойно зарабатывать я очень люблю молиться об этом каждый раз когда мы собираем десятинные пожертвования потому что когда что-то не работает статистика говорит нам 80% разводов происходит из-за финансовых проблем это не потому что она или он хотят что чересчур забега это из-за того что хлеб насущный не достает людям это молитва, и наша стабильность с экономической точки зрения, она также приносит, способствует к более великим вещам, как исправление мира. Я не говорю сейчас про то, как стать стабильным естественно, неотъемлемые части этого и благодарения, и даяние. Но также это благословение от Бога. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Я продолжаю. В 12 стихе написано, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Что это? Я дам простой пример. Кто помнит выражение мера за меру? Кто-то помнит такое выражение. Наш мир устроен на балансе. Поэтому в Торе Моисея написано, когда ты делаешь плохо, неизвестно когда, но это зло точно обратится на тебя за Но если ты делаешь кому-то добро, то тоже неизвестно, когда оно это добро вернется к тебе. Еще товар. Еще говорит о том же самом. работ Очень часто в Евангелиях мы читаем об этом. товар, мида, а Он говорит, какой мерой ты отмериваешь другим, такой же и тебе отмерится. Помните, еще говорит об этом. это если я пытаюсь рассмотреть твои проблемы до миллиметра то меня также на меня будут смотреть и также меня будут судить и здесь он приносит нам очень O, важный принцип. Меда кинед Мера за меру. Я прощаю, чтобы меня было прощено. В мистическом иудаизме. чува. Есть такое выражение, чува – это покаяние. Комуван Естественно, это не только в, Иуда, в мистическом иудаизме, это также в Танахе, в Новом Завете используется. Авал ба ягадута мисти чува бара это чували в ней э, Но э, в мистическом иудаизме говорят, есть такая идея, что Бог сотворил чуву еще до сотворения мира чтобы каждое его творение могло обратиться для того чтобы прийти в свой баланс я не говорю сейчас о своем отношении к мистическому иудаизму. но это очень ясная и правильная идея когда мы только судим, судим и судим, тогда и суд э, придет в нашу жизнь. Я не говорю про то, что э, нельзя э, критиковать. Но наша критика должна быть исправляющей, э, метакенет. какое-то слово красивое. Конструктивная критика. Но я говорю, когда мы в себе развиваем мягкое сердце и мы можем покрыть проблему или грех другого человека, то мы также уверены в том, что он прощает нас. Когда я говорю это вам, я говорю это и себе. Потому что когда я э, кому-то даю заказ на производимые работы, я э, практически никогда не доволен результатом. Я уже забыл, когда я был доволен э, какой-то работой, которую какие-то профессионалы делали у меня дома. Но нужно... Нужно, <сос> согласно Священным Писаниям, прощать, литакен, попросить исправить <сос> еще раз, потому что обычно исправляют так же плохо, как и было сделано. Но <сос déjà permis> <сос」>. вы поняли идею, да? <сос> Мы живем в несовершенном мире. Ешь его, мамшик. продолжает. 13 стих. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я хочу разделить это место писа этот стих на два. Не веди нас в искушение. Нисайон, на в иврите слово испытание или искушение. На русский переводят и искушение, и испытание. Но на, на иврите это одно слово. Испытание или искушение это не сайон. Почему э, испытание или искушение? Не сайон. Опыт. Опыт. Также слово «нисайон» переводится как «опыт». То есть через это ты чему-то учишься. Если мы хотим больше понять, что такое опыт, то очень хорошо открыть послание Якова. Не открывайте сейчас, просто послушайте. В первой главе послания Якова написано со второго стиха Яков Яков учит. С радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания. Он не говорит, почему нужно впадать в испытания. Есть разные испытания. Потому что вы можете из этого испытания выйти более зрелым. как ропот на иврите? Меред. Тленот. Только проходите это испытание без uh, робота. Ой, почему со мной это случилось? Яков объясняет, почему это происходит. Он говорит об этом в 12 стихе. И он говорит, обычно мы падаем в испытания или в искушения, потому что мы грешим. Мы сделали что-то плохое другому человеку, и вот тут начались проблемы мишу ты э, ударил чудо машину и битухи коль мне что йоди коль сейчас побегай, пока ты э, э, задействуешь все свои страховки потеряй много времени силы нервов и все такое я них есть очень много вещей которые мы э, Делаем, которые с нами происходят, потому что мы сделали ошибку. от не Но также есть еще другие э, испытания, например. Сегодня уже упоминали Иова. Лама у них Почему Иову пришлось испытать то, что он испытал? Мы не понимаем, мы не понимаем этого. шалах это сатан это Бог допустил, чтобы дьявол испытал Иова. Что такое Иова? А с Иешуа что-то другое было? Написано в Писании, что Дух Святой взял Иешуа в пустыню для искушения дьявола. О, <написано> накату! <написано> Или написано, что Бог послал злого духа к Шаулю. Сложно это понять. לניסיון, Но если мы грешим и падаем в искушение, нужно попросить прощения и силу выйти из этого. Когда Бог допускает нам искушение нужно только просить терпения и силы от Него. А когда Он выводит нас из этого, минусим, то мы становимся более опытными, не всегда более сильными, но точно более помазанными Святым Духом. Но, но если все так хорошо в испытаниях, то почему Иешуа тогда говорит в своей молитве, не введи нас в это искушение? Нам нужно понять, что мы все еще слабые люди. ועדיף לא להיכנס לשם. ופה אנחנו תופסים רעיון ענקית. ופה אנחנו תופסים רעיון ענקית. אם הייתי פוגע בך, היית נותן לי... Если бы я äh, принес тебе вред, то ты бы мне ответил äh, тут же. А Бог намного более äh, терпеливый. Попросите у Него, не меня в искушение, пожалуйста, Отец мой, и Он сохранит тебя. Но избавь нас от лукавого написано «избавь нас от злого», в других переводах написано «избавь нас от сатаны». Здесь я хочу объяснить что-то очень важное. مלא, مלא מאמינים, Очень много верующих כולו, понимают мир таким образом, חושבים, אלוהים, <катур>, uh, они думают, что мир разделен на uh, сторону Бога и сторону дьявола они не бухер немца и ту сторону где я которую я выберу там я и буду или я помогаю Богу сражаться против дьявола или я помогаю дьяволу сражаться против бога и в таком понимании магия миколя и и такое, и такое понимание пришло к нам из эллинистической и языческой культуры, что дьявол каким-то образом может сравнить свою силу с Божьей. Это глупости. Пожалуйста, не понимайте так. Есть только один царь. وכולם, а все остальные. אפילו, не то чтобы они могут с ним сравниться, они даже рядом стоять не могут. И все силы, и злые, и добрые, находятся во власти и под властью нашего вечного всемогущего Бога. И иногда люди говорят: нет, нет. А мы, мы видим, что сам Иешуа признал власть дьявола. я במדбар, когда он был в пустыне и, אותו, и дьявол искушал его помните, дьявол сказал ему, поклонись мне и я дам тебе все царства, потому что они отданы мне и как еще ответил ему кто помнит Господу Богу, одному поклоняйся Ему и только слушай. Он не дал объяснения нам тому, что дьявол сказал, что он царь этого мира. У дьявола есть его темные места в этом мире. Если вы пойдете в центр тель то там есть публичные дома. أو, أو, мафיות, это, деле, место, или сборище наркоманов, или какие-то места, где мафия убивает других людей. Это, это действительно разумеешь. не только в Теляви, но все это нет. И это uh, такие сгустки зла, но это точно не то. Полностью дьявол. Это люди, которые приняли решение делать зло, и они это... своим решением привлекли к себе всех этих злых духов. Но в этом мире Сатану э, дьявол не хозяин. Есть только один хозяин, царь и бог. حופшим, להגיד, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai or, Поэтому мы говорим, слушай, Израиль, Господь Бог, Бог един есть. وأна... мы говорим, Отец наш Небесный. وأнахну, פשוט, כן, лейлחם, ра, и нам нужно бороться против искушения и зла. וְכשָׁנָה חָנוּ וּמְרִים אַל תַּבֵּיןוְאִنְיַן לְיַדֵּנִי סְיָוֹן כִי חֲלַצְיִנוּ מִנָּרָא. <אז> И когда мы говорим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.זֶפַחְוָת נָחָנוּ מִרְדִּים אַף לִמָּתָה. Мы <אז> тогда наш нос опускаем вниз.מְרִים שֶׁאַנִּי לֹא И говорим, <אז> я не в они Я предпочитаю быть как Моше. Или как ангел Гавриил. который не связывался с дьяволом. а попросил у Бога. чтобы Бог мешался во все, что было вокруг него. Понимаете меня? И этот стих. Я лично верю что еще дает своим ученикам, чтобы они поняли полностью, кто есть хозяин этого мира. Только Бог. только Бог. Только Бог. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, во веки веков. Есть есть переводы, в которых такое написано, есть в которых написано по-другому. гамах но это провозглашение, в котором, э, часто, которое часто встречается в еврейском молитвенном сидуре. Когда мы провозглашаем молитву Кадиш, теми или иными словами мы провозглашаем то же самое, что только у него царство и сила и, тиферет, и слава в анахну им я и мы полны благодарности чтобы приближаться к нему в и быть в его присутствии они я и когда вы молитесь этой молитвой думайте о словах и о скрытом значении которое спрятано в этой молитве давайте мы встанем помолимся Отец наш небесный имха, да святится имя Твое да придет царство Твое да будет воля Твоя. на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на каждый день